Расписные октября красоты Сплошь пейзажи в охровых оправах И рябин рубины в позолоте Роскошь эта вся твоя по праву И пусть в твой осенний день рождения Солнца луч совсем уже не жаркий но тепло от милых поздравлений, Слов душевных и эмоций ярких. Я тебе желаю в праздник этот Не грустить ненастным дням в угоду Всех цветов, что только есть на свете, А в душе безоблачной погоды. Счастье не бывает перманентным, и тебе всем сердцем я желаю, чтоб из сонма радостных моментов состояла жизнь твоя большая. С днем рождения!